Ой-ой, опасные коровы какие-то. А вот и адские коровы. А! Алмазный паук! Ну его нафиг. Ой-ой-ой! Чешуницы напали. БА! ⁇ пта! Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Лев, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. это время ходковая часть 7, да, в принципе, э, начать хотелось с того, как бы, сею то, что я убью зомби, мастер зомби, видите, наверху, там строчка такая, да, босс, типа, э, и ситуация такая, то, что, смотрите, у этого зомби 150 хп, уже, да, у самого обычного такого зомби, правда, он отравляет еще. Можно считать, что это обычный зомби. Э, вот этот мастер-зомби меня с одного удара убивает, и плюс даже ему не надо меня бить. Ну, то есть, как-то э, руками бить, да, меня. То есть, не надо ему. Он, он просто меня какой-то грозой чем-то таким убивает. дайте я вам сейчас покажу. Правда, блин, лагать будет. И это не очень приятно. Так, вот, давайте спускаемся. БА! ЁПТА! Я испугал. Может быть это он у меня убивает, я не знаю. Паук, здрасте. А зачем я тебя ударил? Вот меня как? Он что, сзади подбежал? Может я это не понимаю просто, подождите. Где нафиг. может быть это и он меня вот так вот убивает. Давайте попробуем, кстати. Аааа! Наверх! О, у него планя поменялась. Не понял. Это нормально, да? Это норма, считается. Так, все, поднялся. Пошел нафиг скелет. Э, вот так вот сделаю. Нет, ребят, видимо, я его убить все-таки смогу. Он пролез через блоки, нормально, да? Так, окей. Э, иди нафиг, иди нафиг. Какой-то Стиви of Worlds убил меня. Да что происходит? Короче, ребят, вы поняли, как меня тут валит просто, да? Это вообще жесть какая-то. Даже повторная гроза мне началась. Так, это место спавна с первой сеей у нас. Хорошо. Ну посплю потом дома. Так, короче, суть сеи какая? Давайте вот сюда же вернемся. Ой-ой-ой-ой-ой, не, я туда не побегу. Подождите, тут еще какой-то босс был. Я его почти убил. Давайте еще один раз. Ну, один раз можно, да, наверное. Так, вот два блока заберу. Правда, это мне мало поможет, наверное. Вот ты что ли? Гигантский лет. Ага, прям гигантский. Ааа! -а Паук, здрасте. Ты кто? Паук. 130 хп, нифига. Это если что, мне меч на 18 урона. Если, ну, кто не помнит. Еще один, смотрите. Так, я его валю, валю, валю этого зомбака. из блин, вообще 10, наверное. ой Тихо-тихо-тихо. Скелет. А ты Собака. Хорошо, что скелет хотя бы нормально съедает. Опа, опа, а я сейчас вальну спавню ваш. А я успел, а я успел. Я хоть и умер, но я хотя бы спавнер сломал. Хорошо, ребят, вы меня поняли? То есть это дичь какая-то. Я, если что, метку оставил. Старый новый босс, надеюсь, он не пропадет. Как первый, да, во второй сей помните? Я пытался вальнуть, только там было все попроще. Здесь вообще какая-то дичь, какие-то одни боссы попадаются. Ладно, так, вот тут мой дом, в принципе... Давайте сейчас домой вот таким вот образом вернемся. Э, в принципе, чем мы сегодня будем заниматься сегодня... А что это, кстати, за дерево такое? Сегодня мы будем заниматься э, чем? Сегодня мы будем, скорее всего, просто путешествовать, возможно, по мирам да, даже, да? Э, я, кстати, немножко в другие миры заходил. Ну, типа, проверял, пытался найти другую руду, да? Но, как я понял, в грибном мире нету руды никакой, э, в котором я был, да? Ну, либо просто она настолько резко, там, не знаю, ежа алмазов, то, то что вот вообще жесть какая-то. Окей, okay, я это сломаю. Как вы это уже видите, я это ломаю. Так. У меня, если что, меч на дачу. А ч а нормально не ломается? Не понял. что зайдите? Да, лом... Ш да чтоб тебя отстаньте от меня! Это еще какой-то босс, смотрите. его нормально почему-то не ломается. Бред какой-то. Происходит, блин. Все убить меня пытаются. Да ну нафиг э э э этот гриб, блин. Ладно, короче, я пошел отсюда. Взял сломал это деево и все. До свидания. Так. Mm, короче. Э мы сегодня будем путешествовать от дома. Да. Сейчас давайте мы добежим вот таким вот образом. Так, это наш душелюбный моб. Жалко то, что у него жизни немного. 51 там была. Вэйхард! Нихера себе! Очень хаткорно. Смотрите, все, ей же поменялся на очень хаткорно. А что дальше будет? Тут еще больше половины, блин, строчки. Мне страшно представить. Что у овечки тысяч жизней будет у них, я так понял, в конце, да? В конце этой строчки, да? Или она вообще бесконечно идти будет? Я в вы знаете, если честно. Да, окей. Я так понял, то, что что сейчас происходит, это, это типа предел вообще. Да. Короче, смотрите, ножик такой нашел в данже, да? Помните вот этот данж? Я вам сейчас просто покажу. Э -э первый данж. Руины, руины, вот. Это не данж, это чисто вот это место, да? Помните, в сей тоже гулял здесь. И нашел, короче, здесь сундук, который, по-моему, даже не ломал. Вот тут он. Да, вот этот. И там был нож. Вот этот на 15 урона. То есть я уже во второй сей мог иметь оружие на 15 урона. Да, только единственный минус этого оружия То, что оно э, Делается вот такой вот эффект неприятный Вот я бегу в руки И видите, все темно становится Вот такие вот эффекты Да, хорошо В принципе Давайте вернем назад И э, мне бы убрать бы эти вещи У нас тут есть как бы Такое вот место, да Я в принципе ничего не, не делал особо Как бы не всей Просто гулял по миру что-то добывал Всякие штучки Вот это тоже всяких таких данжей Все такое, да так, я сделал, кстати, второй меч, чтобы зачаровать его хорошо. У меня, кстати, 21 уровень. Это очень неплохо. Мне поэтому нужны будут книги, но это потом, ребят, это потом. Да. Блоки добыл, как видите, да. То есть я копал, пытался найти, но не нашел. Во-первых, давайте сделаем как. Сделаем как. Мы сейчас возьмем факела. Факела возьмем. Блин, жалко, что я из-за этого делаю, не делаю. Да пофиг. А, так куда, вот, блин, что-то тут, блин, все забито, это вообще неприятно. Нифига. Так, все, есть факела. Крылья немножечко уже. Все, да. М -м -м, хорошо. Так, все, погнали. В принципе, погнали вот сюда, да. В прошлой серии я говорил то, что возможно мы сюда пойдем. И мы сегодня сюда и пойдем. Во-первых, что я хочу сказать. Я, если что, тут немножечко, видите, побольше дорожку сделал, вот тут я освободил, сделал ровную поверхность, опасно, эти чуваки, они стреляют, короче, хотя они так вовсе, они не должны стрелять, по идее, но они стреляют, короче, ситуация такая, то, что здесь я хочу что-нибудь построить, например, там, не знаю, для модов, ну, то есть для боссов, например, когда начну убивать боссов, то здесь будет какое как место место, или домик какой-нибудь построить, да, вот тут тоже можно, в принципе, вот куда-нибудь туда, я думаю, мы побежим. Тут, кстати, видите, буква Е есть, да, от Хирабрина осталась, я не помню, кстати, когда она заспавнилась, наверное, тогда, когда я сюда подходил когда-то, ну, просто так, да. Персер. кстати что забыл еще сказать я убрал э, мод на херабрина то есть херабрина больше вообще не будет и вы сейчас наверное спросите почему да типа зачем ты убрал его все достаточно просто потому что я в аду вообще ничего не мог делать то есть ничего не добывать ничего да и как оказалось еще то что в аду можно найти портал в мир да в один из миров достаточно такой кровавый мир какой-то да по-моему так и называется в принципе, да, вот сейчас видите название, да, на экране, и вот как-то так. Это что такое? Горящая овечка? Да ты наркоманка, что ли? Это нормально, да? Это, это точно овца? какой то странный овца. Ну его нафиг. Так, меня тут убить, убить пытаются. Так, отлично. Прикольное место, это цветочный биом, кстати. Прикольно, прикольно. Давайте поедим. Почему бы и Нет. Так, ну здесь я так понимаю вообще первый раз, да? Это, конечно же, неплохо. Да. Кстати, в этом биоме я когда-то был. Кстати, давайте мы сделаем вот так вот. Так, данж, ой, ху-то данж. Та-та-та, портал один. Где? А, то есть, ну, а, то есть, здесь два таких биома. Я понял. Все понятно. Все понятно, понятно, да. Сегодня будет, наверное, сея такая немножечко странная, Потому что я отвык вообще снимать видео То есть я Хоть и снимаю сейчас, пытаюсь раз в неделю как-то Ну, реально тяжело Вообще не до этого Опять этот, кстати, данж Зомби Я, конечно, не знаю Может быть здесь нормальный зомби будет полная дичь А! Алмазный паук! Ну его нафиг Хорошо, что у меня кирка, кстати, быстрая Может быть здесь с него, кстати, алмазные вещи выпадут? Ой, он упал. Так, ну ладно. Да что я делаю-то? Опа, нихера! Это что? Нифига себе, ханги и зомби. Нифига себе. Вот это я первый раз вижу, кстати. Опасно, опасно. Так, здесь что-то есть? Да-да-да, здесь что-то есть. Здесь что-то опасное есть. А я... Тихо-тихо-тихо, хера себе так. Отлично. Вот так вот делаю. Нифига, это просто зомби, кстати. Так, блин! Да что я делаю-то? Ой, я вы, вылет... откуда, пацаны? Да чтоб тебя! Я улетаю, пацаны, все, до свидания. Я, я что-то опять умру сейчас. Все, я убегаю, убегаю, убегаю, убегаю, убегаю. Так, все, я туда. Прям лечу туда, все, до свидания, да. Что-то слишком хардкорно, да. Тут как раз в у меня и стоит. Так, все хорошо. Трасника заберу. Хотя не знаю, зачем он мне, есть, честно. Потому что у меня и так есть он. Вот это что? Ты кто? Ой-ой-ой, это паук, это паук. Невидимый паук, у меня полсергеечка, пацаны. А ч у меня, кстати, не восстанавливается, я не помню. Алё? Чё, чё за бред? А, нормально. видимо, баг какой-то был, ничё. Меня отталкивает, когда я его бью. Он меня убил, неплохо вообще, круто. Блин, какая-то сена наркоманская получается, блин, мне это не нравится. Тут уголь, кстати, есть. Так, смерть я сразу удаляю. Блин, слишком много меток, видите, у меня осталось. Не очень приятно. Блин, посмотрите, просто пауки с броню спавнится. То есть, это как бы раньше такого не было. Офигеть. Что-то реально... То есть, это, я так понял, это мод на ходкох так работает. То есть, он будет э, всегда так теперь делать. Понятно, понятно. Так, это я назад пошел. Давайте метку дома ставим, чтобы понимать. Да, это домой. Надо туда идти, через эти головы. Так, домик. В домике особо ничего полезного не будет. О, шахта. Вот в шахте что-то будет. Хотя бы железо какое-нибудь или еще что-нибудь. О, лаки-блок. Блин, вот вообще крутое место. Да. Так. А, ну это просто... Хорошо. Ну и здесь также. Тут железо. Алмазы. Неплохо. Очень даже неплохо, я вам так скажу. Хлеб можно сделать в тосты. Поэтому есть его не невыгодно будет. Давайте железо добудем. Почему бы и нет. Железо это всегда хорошо. Ну, уголь, в принципе, добывал уже не все, чуть-чуть. Поэтому нормально. Так, опа, еще два. Нравится то, что в этих шахтах всегда есть железо и угля немножко. Ну, как бы это логично. Да. Вот как-то так. Лаки-блок. Ну, well, там полибас... Я лаки-блок. Э! Скорпион! Меня, кстати, залагало сейчас. Что-то очень прям сильно. Зафизило. Скорпион. Так, отлично. Какая-то штучка выпала. Хорошо. Это из еще рейшерса моды. Хорошо. Так. Прикольно, кстати, блоки. Ладно, давайте это сломаем. И опять... Вот эта штука нам выпала. Это на самом деле грустно. Так, ну это броня такая себе. Загня графится, ну понятно. Так, ух ты. Големы снежные. Ну как там живете, пацаны? В блоках. Нормально. О, эндермен. Так. Ну, видите, какая-то такая дичь какая-то. Видите? О, золото. Ну золото я уже фарм золото в 5-й сей сделал, я помню, да. Ой, не буду это есть, вот это ем. Да. Это выгодней. Да. Видите, то что вот одно и то же почти упадает и это очень грустно. Все эти лаки-блоки, они особо... Ой-ой-ой, чешуйницы напали. Опасно. Нифига себе, Эндермен смешной. в шапке бегает. Круто. И вот он, тот самый фарм золота. Ломаешь шлаки блоки везде золото выпадает. Ладно, мне оно не нужно. Если что, кстати, можно золотые яблоки делать и ими пытаться. И очень даже <годно> выгодно, да. Пицца для такой ходковной сборки, это достаточно честный, я так, я так вам скажу. Так, еще одна шахта, смотрите. Так, ну ладно, мы от дома идем, поэтому нормально. Я там домик, кстати, пропустил. Ничего страшного. Вот это что? Вот это что? Это очень странный огонь. Он вообще меня везде преследует. Я просто уже записывать м -м, третий день, наверное, пытаюсь. Наверное, так и есть. Ну так, по чуть-чуть пытаюсь записывать. Седло, кстати, появилось. Я только подумал о лошадке или чем нибудь такое завести. Как раз седло появилось. Круто. Ну, я думал, как раз нет 2-3 назад об этом то что почему бы и нет. Тут, кстати, звуки как будто херабин. На самом деле херабина мода нету. Хотя, блин, а может быть я просто... Подождите, Херобин мод. Мы сейчас проверим. Если он у меня. А -а -а, хе херабин. Как он пишется? Вот так вот. Херабин. Херабин нету, его видите? Нету. Просто я его мог забыть. Я же там всякие разные моды тестирую, поэтому... Мог закинуть с модом херабдином, Да. Но он бы появился бы. Хотя нет, не появился тотем, же я убрал. Точнее, он сам убрался. Так, что-то за мной все напали. Мне все напали. Надо улетать. Как можно быстрее. И уже утро. У нас чисто такая у сегодня получится. Путешественная, наверное, наверное, такая. Я туда лечу. Вот это интересно. Вот это очень интересно. Ну-ка, здравствуйте. Вот это очень интересно. Первый раз. Такое вижу, по-моему. Здрасте. Это статуя, да? Тебя сломал. Ой, собака тварь! ой ой ой ой ой ой Надо покушать срочно. Хотя у меня и так восстанавливается. Так, ты нормальный, да? Вот если я так сделаю. Ну, это статуя, да. Это просто статуя. Ой, что происходит? Она упала. Так, тихо. Что-то меня убить тут пытаются все. Как ни странно. О, кстати, скорпион еще один. А это кто? Ох. А что, скорпион меня валит-то? Ой! Ааа, -а -а, я вас понял. Это босс, я так понял. Или вот это босс? Иди отсюда, да, это босс. Все понятно. Прям жесткий жё какой-то скорпион. Подождите, я одеваю полную броню. Да, он так не сильно убивает. Наверное, он сейчас умирает, шипов каких-то. Так вот так мы делаем. Репортируемся. И сейчас попробуем мы его убить есть. ХП осталось. В принципе, два удара И нормально будет. Ой-ой-ой-ой. Ау. Так ХП не отнимаются у него. Ну, чуть-чуть совсем. Чё, какой-то бессмертный скахпион, ребят? На. На. По два... По две жизни. Чисто меч на 18 урона. Да-да-да. Конечно. Фейк какой-то, мне кажется, это. Ай-яй. Есть, я его вольнул. Хорошо. И штаны неплохие. Так. Вот этого паука я знаю, видите? Ханги спайдер. Если его ударить, то, по-моему, вещь забьет. Давайте попробуем. Да, видите, он живет, он живет меня! Он живет, Он убивал. Он меня съест! Ой, ой ой ой ой страшно, страшно! Это у нас смерть, походу. <laughs> да, пришла. Блин, надо про него уже убирать. Это что? А чё так темно? По-моему это страшный данж, здесь просто можно реально обосраться, здесь скримеры могут быть. По крайней мере на новых версиях очень давно я обосрался. Ой, ёпта! У тебя типа, нормальный, да? Мало ли ему делать. Это... Я вас всех возьму. А почему у вас по два... Это что? Спасибо за опыт. Почему у вас по два падают? Смотрите, вещи плохие достаточно. Так, хлеб. <гас> я сейчас не офигел. Она же меня съесть может, да? Нет? <гас> а! Да Зачем так страшно-то, а? Смотрите, как валят просто. Смотрите, жесткие какие-то мобы напали. 600 хп у скелета было. Смотрите, какие-то супербыстрые зомби. Да ну у вас нафиг, как говорится. До свидания. Строит уже нашел блин Так, все, я лечу, лечу, лечу. До свидания. Я обманул вас. Так, хорошо. Так, ну окей. Здесь-то у нас что? Или это просто? По-моему, это просто. Здесь не должно быть сундуков. Откуда, в принципе, они взяться могут? Обсидиан-то быть можно. Э, в принципе, ну, не знаю. Типа, если что, давайте я типа здесь напишу. Обсидиан. Обсидиан. Если что, на крыле, обсидиановое. Ну, может быть, еще что-нибудь другое. Понадобится, я думаю. А что так лагает? Что за дичь? Да что вот это такое? Просто бьет... Блин! Это я сейчас лоханулся, конечно. А, можно на этом не то Не страшно. Да. Долину ту, которую надо. Хорошо. Взял огонь, убил нормально, да? Естественно, оно заражается, вот это место. А то оно такое темное, страшное. Да. Хорошо. Коровки ходят. Ну, кстати, очень странно то, что здесь мобы спавнятся на, этом, на этой местности. Потому что это как эндормик какой-то, видите. Да. Ну ладно. Так, а я не хочу по этим горам ходить. Я хочу как-то поспокойней, Да. О, что-то нашел. Опять шахта, кстати. И главное, что она закрыта даже этим блоком. Прикольно. Ух ты. Нифига себе. Страва так выглядит. Синяя такая. Нифига себе. Круто. Нихни на себе. Вот эта книжка. Йоу. Крутя, конечно. Вот это не могу. Окей. Офигеть, ребят. Офигеть. Ух ты. Слитки. Слитки Эбисалкрафта. Неплохо. Так. Э, что у нас тут есть? Вот эквенные семечки у нас есть, поэтому нормально. Окей, погнали. А вот этот биом я тоже не видел. Первый раз вижу вот этот синий биом. Прикольно. Ну-ка. Да, здесь тоже темно. Здесь есть Диевья. И это более-менее похоже на биом. Так. Ух ты, свое дерево. Подождите. Давайте вот так вот ломаем. Ломаем и какой-нибудь саженец сейчас добудем. Вот, саженец есть, хорошо. А вот это что такое? Офигеть! Посмотрите, как красиво! Ребята, посмотрите! Это же болото голубое. Брюзовое болото, точнее даже. Кстати, интересно, э, как это работает? То есть, это просто болото с другой текстуркой? Или как? Или здесь как-то что-то будет по-другому? Кстати, интересно, в болоте есть свой портал? Это очень важная информация. Я, конечно, во все порталы точно не пройду, ну то есть. Я всех боссов точно не убью, как бы, но я хочу босса хотя бы убить в этом летсплее, да. Лексплей, в принципе, я долгим делать не хочу, он и так уже долгим получается. Да, скоро там уже месяца через. Ну, через месяц уже полгода пройдет, то есть, ну, все я опять нифига не заснял, что такое, ну, то есть, сами понимаете. Заканчивать надо, по идее. Поэтому, да. Так, тростник там растет. Улей, по-моему, это. Чему то там растет. Так, ну ладно, я как бы не против, но... Это все, как бы, то есть здесь никаких данжей, ничего? Или это просто мне так везет? Круто. Да, я почти уже на 2, на 2 километра отошел. Да. На 1500 метров. Человечек какой-то. Пай. что происходит? Откуда он здесь взялся? Увидели там Пьюдипай? Нормально, я, за дичь происходит? Кстати, такой, когда-то уже находил один раз, и офигел. Почему Пьюдипай спавнится в пустыне? Это отсылка к чему-то или что? А что только искать, ну стало? Яркость понизилась, нормально. Ч? О! Деревня? А, нет, это не деревня, это дом. Пюртипай, походу, да? И храм. Ну нахер. <laughs> ну нахер. Нифига себе. Блин, храм с шерстью, офигеть. Даже не с клиной. Капец. Да боже, ну его нафиг. Я отсюда пошел, все, до свидания. У меня тут не было, да, типа, вообще ни разу. Все, погнали. Почему я бегать не могу, кстати? а нет, могу. Хорошо. Нечто-то страшно, то, что они охот их слишком много тут. Давайте мы будем вот так вот спускаться. Ломаем. И смотрим. Золото. Золото это неплохо. Железо. Железо. О-о-о-о! Круто! Вот эта штука, она очень крутая. Сейчас узнаете почему. Смотрите. Раз, два. 26 хп у меня теперь вместо 20. Круто, ребята, да. Прям, короче, не бывает. А чё, садло можно в один, что ли, складывать? Чё, я только сейчас заметил. Наверное, нет, но это просто... Нет, скорее всего, это просто из-за этого самого, из мутов. Да. Динамит забра... э, забирать не буду. Зачем он мне, в принципе? Погнали. Я думаю, на сегодня, в принципе, можно закончить это дело. То есть, и, может быть, сделать, там, не знаю, десятую, девятую серию э, продолжения приключений. Это что такое? Да ну на вас нахер! Не не не не не кошки какие-то весело. Короче нашел что какой какой-то какой-то биом, блин, жесть короче какая-то весело, да получается. Короче давайте мы здесь остановимся в принципе на сегодня. Напишу. А что написать-то? А, не знаю. Я не знаю что там написать было что я хочу сделать не всей а не всей наверное вот здесь что-нибудь построю из блоков например э, этого самого из глибного мира да сейчас покажу вот например вот из этих блоков вот этих да выглядят великольно или из обычного дерева, или из глибов или еще чего-нибудь да кстати теперь ват я могу заходить спокойно да да да потому что хелбин мне не мешает там надо найти будет мих, этот самый, который я хочу найти. Э -э кровавый какой-то миф, А, здесь я, кстати, УБЕР! страшно. Что за черная херня там? Так, опа, Я понял. Так, ну там, кстати, очень страшные мобы. Точнее, там просто эффеты, но они прям смертельно опасны. Да, поэтому. Ну его нафиг. Может быть вот так не знаю. Как копать? Я что-то нашел. Железо и еще одно седло. Я не знаю, зачем мне столько седло нужно. Вообще, без понятия, зачем мне это делаю. я нашел адский навоз. Он где-то тут... Да, да, да, да, да. Круто, круто, круто. Адский навоз это точно нужная вещь. Так, давайте добываем, добываем. Да. Отлично, блин, ребят, вообще все так удачно, тем более у меня, кстати, песок душ уже есть дома, поэтому нормально будет все круто, так, ладно, ребят, в принципе, все, подождите, а у что, портала нету, у меня нету метки портала, давайте убивайте меня, эти самые собаки, так, вот так вот, давайте, появляйтесь, Появляйтесь пожалуйста. Побыстрее только. Может, я даже кого-нибудь бить получится. Мало правда. Но это надеюсь. Может, вот таким вот хотя бы образом. Ай-яй-яй-яй. Да, огонь это фигня. Это фигня. Есть. А что, ничего не выпало? Это подстава. 300 хп у моба. Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Давай, вали, вали, вали. Вали, вали, вали! Давай, давай, давай! Я успею, я успею, я успею, успею, успею, успею! Есть! Палка, палка, палка, палка! Так, палка, палка! Uh, uh, uh, uh, uh. Все, бегу, бегу, бегу! Пацаны, а хотя нет, водите, я пока веду, попробую взять. Uh, uh. Все, убивайте, давайте быстрее! Кто-то бомбит вообще какой-то, я не. Кто бомбит вот это место, если что там уже полностью облутано, там уже ничего не должно быть. А бомбят где-то там. Да. Вот обычно, кстати, я туда и ходил всегда. Давайте мы сейчас эту метку, кстати, включим. Вот видите, это там все и находится. Ладно, все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Э оцените видео. Вот, все вот так вот. Да, вот был я сегодня вот там вот. Ходил я вот туда, не всей В принципе, нормально, да. Можно туда в следующий раз пойти, хотя туда я точно ходил, по-моему. Так кто бомбит, я не понимаю. Ладно, все. Пока. Пока-пока. И удачи.